Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Екатерина Лазарева. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях, расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Профессору Казанского университета вручили премию имени Марковникова. На площадке Болгарского музея-заповедника проходит зимняя международная историческая школа. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла в онлайн-формате. Подписание сегодняшнее, конечно, осуществляется в целях формирования нового культурного пространства, развития правовой грамотности и правосознания граждан, повышения качества юридического образования. Данный документ, как мне кажется. Вот, будет отражать основные направления нашего сотрудничества по формированию, прежде всего, правовой культуры, как у студентов, так и у всего населения, поскольку в стенах университета сегодня реализуются как первичные образовательные программы, так, конечно же, мы работаем и с людьми преклонного возраста, поскольку жизнь очень быстро меняется, и точно так же, как финансовая грамотность, правовая грамотность должна нас сопровождать по Всей нашей жизни. Владимир Морковников, выдающийся химик, представитель Казанской химической школы. Правила Морковникова есть в каждом учебнике по химии для средних школ во всем мире. В честь него учреждена международная премия, которая выдается за значительный вклад в области органической химии. Обладателем премии стал и профессор Казанского университета. Смотрим. Российский и советский химик-органик, академик Российской академии наук, почетный профессор химического института имени Бутлерова казанского университета Александр Коновалов стал первым обладателем международной премии имени Морковникова. Поздравил его президент республики Татарстан Рустам Миниханов. Вы человек, который сделал для химии, для, для, для науки нашей страны, я не говорю о республике, очень много. Республика, да. Республика. Республику подняли. Это очень почетно нам вручить нашему земляку, татарстанцу вот такую э, премию. Почетной наградой профессора поздравили и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, а также президент Академии наук Республики Татарстан Макзюм Салахов. Александр Коновалов окончил химический факультет Казанского государственного университета. Затем работал на кафедре органической химии и с 1979 по 1990 года возглавлял университет. Напомним, премия была учреждена в этом году по указу Рустама Миниханова в целях развития химической науки в Татарстане. Диана Желенкова, Универньюз. Ректору Казанского университета Ильшату Гафорову объявлена благодарность Кабинета министров Республики Татарстан за активное участие в работе Межведомственной комиссии по вопросам увековечивания памяти выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Республики Татарстан. Состоялось очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «С чем год проводим и как следующий проведем?». В дискуссионном клубе экспертами выступили проректор по научной деятельности Казанского университета Данис Нургалиев, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского университета Марат Сафиуллин и директор высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. Клуб, конечно, об итогах. Годы, которые уходят, ну, обо всех сторонах этого года. То есть, ну, конечно, проблем очень много, но мы некоторые проблемы, экономические проблемы, скажем, проблемы вот, образовательные, какие у вас были проблемы, ну и проблемы вот, с ценами, с нефтью и вообще, и, конечно, о том, что, что будет, что могло бы быть на следующий год, как будет развиваться экономика, что мы будем делать, что университет будет делать, заниматься, значит, что будет, скажем, то же самое нефтегазовое, которое является, там, скажем, базовой для Татарстана и для России. Почему нужно помнить события Второй мировой войны? Какое имеет значение это событие для иностранных студентов? Обо всем этом в сюжете нашего корреспондента. С 15 по 19 декабря на площадке Болгарского музея-заповедника проходит Международная зимняя историческая школа для иностранных студентов. Вторая мировая война в историографии и в исторической памяти. Стартующая сегодня зимняя историческая школа имеет исключительно важное значение способствуя сохранению наследия Великой Победы, а также стимулируя молодых исследователей к изучению материалов и документов, раскрывающих правду о войне. Ее проводит Институт международных отношений Казанского федерального университета и Институт культурного наследия и управления. Проект реализуется под эгидой представительства Российской Федерации при Совете Европы, Российского исторического общества и при поддержке Фонда истории Отечества. Одна из основных целей, начинающей сегодня, свою работу международной зимней школы, которая в основном будет проходить по известным обстоятельствам в онлайн-формате с участием известных ученых и экспертов, ведущих российских и зарубежных центров, это донести до молодого поколения студентов и аспирантов правду об истинном значении Великой Победы. В Болгар приехали 50 иностранных студентов из 16 стран мира. В режиме онлайн подключается к школе более тысячи обучающихся со всей России. Всего в программе школы 16 вебинаров от выдающихся российских и зарубежных экспертов. Я узнал, что дорога для победы очень трудная, и это не простая победа, поэтому я... Сейчас понял, почему каждый год в России есть праздник для этой победы, и все для меня интересны и актуальны. Программа «Школы» также включает в себя интерактив о советском и немецком снаряжении, вооружении и униформе. Показ хроника документального фильма «Сталинград», интерактивные игры «Окно в историю», онлайн-экскурсию по Мумаеву-Кургану, музыкальный вечер «Песни военных лет». Кристина Надыршина, Универньюз. В Казанском университете подвели итоги литературно-творческого конкурса «Огонь победы в памяти поколений», участие в котором приняло более 17 тысяч человек. А лауреатами стали семьдесят пять конкурсантов. Через эссе рассказы и сочинения участники поделились семейными историями, личными переживаниями. А я писала письмо своей сверстнице. Женщине, которая защищала нашу родину от фашизма. Писала о том, что сочувствую вот этой девушке, да, потому что эта девушка – это молодые женщины, которые тоже хотели стать мамами, которыми, которые тоже хотели стать любимыми женами и так далее. Но, к сожалению, так как случилась война, они этого всего лишились. 16 декабря в университетской клинике Казанского университета состоялось торжественное открытие нового аппарата рентгеновской компьютерной томографии. Аппарат позволяет быстрее проводить диагностику пациентов, тем самым уменьшит время постановления диагноза. Торжественно перерезали ленту ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и глав главврачуни клиники Сергей Осипов. Бог, и людям, пациентам, и вам интереснее будет работать. Спасибо, что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 На этом все. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!